Мор! Слушай, у меня идея. <laughs> Я вижу, ты открыт к моим начинаниям. Че такое? -то? В общем, у меня гениальная идея. Мне кажется, мы можем снять видео, как мы проводим вечер-воскресенье и вместе готовим ужин. Мне кажется, классно а, снять а, влог, как мы вместе готовим ужин. Походу, буду готовить я. Ой, еще ты забыл сказать, как всегда. Как всегда. Это неправда. А есть тоже будем показывать. В общем, начинаем готовить. Первое, что мы должны с тобой сделать, мне кажется, это открыть бутылочку венца. В смысле первое? Я думал, это последнее нужно. Нет, для вдохновения, для хорошего вечера. Ребята, будьте с нами! Скоро Мурик сделает такое, что никогда не делал. Это будет самое интересное. А ты не бокалы? бокалы? Нет. Мы как лохи, смотрите, они еще, они еще с наклейки, потому что мы очень редко бываем дома и чтобы мы их готовим. <реш> ну что? <реш> мы начинаем наше воскресенье! <реш> у -у -у! И сегодня будет у нас такой фермерский... Сходил заходил на рынок и добыл нам Вот такого цыпленочка маленького цыпленочка. Вот Молодой картошечка. Молодой вот деревецкий картошечка. Это, это очень вкусно. А ты купил майонез? Круто. У нас есть чеченцы, домашний майонез. И у нас есть помидорки свеженькие. Когда ты живешь с дистанцией. Зелень! главное, побольше зеленюшечки. Причем всякие разные. Это ж чавель. Это кирсалат. Какой чавель? Кирсалат. Имя. А, еще. шавель. Лицо нет. Ну, Рад, что ты снимаешь? Снимай меня полностью. Снимай меня полностью. Самое главное, это приправки. у ребят. Так, ну вон ты то это ты... чебрец. И чебрец особенно не добавляют особо. Это в чай больше. Не, чебрец, да, а вот. Э... Это розмарин. Розмарин. Да, причем-то мне не говорил, покупать розмарин, я, я его сам. Ой, и Вила, я у и У уже не больше, мне меньше. Я его и да. имела в виду, я вроде не пиво. Чтобы поняклеться. В общем, мы готовим Цыпленочка, картошечку и салатик. Да? Да. Важная миссия. Вы режете Смысл смысле слева обрязывать? Вы забрали с ним по-мужски, я как... Ты же Дагестан! Что с ним делать? О, блин, камон, берись. А, о, ты че, ты че? Картошка меня... Картошка? Кожей я сдираю? Не, не Уже <смех> не больше и не меньше. Ну, я буду. Вот я вас вот позвала марьягина. <смех> <смех> Идеальное сочетание. Это же я только огурца, я тут не знаю. Итак, финальные Салат уже готов. Слушай, а ты не хочешь добавить сюда эти? Чего? А, Зеленечка. Ну, Кир, салат можешь, да, добавить. А -а -а. Ты перца еще туда? Ты же не любишь перец, или ты как со сам, полюбила? Да, ты, ты меня приучилась. Так, что там с курицей-то? Ну, жарится, жарится, там что-то парится. Прошел час. Ну, не час. Ну, третий прошло, да? Мы mm. уже налопилась салата. Я сыр наелась. Уже не такая но Выглядит mm. супер, смотри. По-моему, она уже там все готова. Не знаю, но надо было наступить момент Х. Так. Мы наельские приготовили. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, а самое главное комментируйте. Вдруг вам пока вам понравятся наши кулинарные вечера. И мы будем ставить интересных разговор. Ну что, летаем?